когда мы пытаемся найти свой путь на стезе магии. Потому что магия, это прежде всего умение контактировать с стихиями. Я не скажу управлять, это было бы неправильно. Управлять можно то, чем, что, что ты абсолютно знаешь, что, что абсолютно тебе покорно. Причем не посредством силы, а посредством договора. Почти все магические ордена и религиозные системы, которые присутствуют в этом мире, строились как раз на принципе и на функциональности сдерживания и управления стихиями. И этот метод, методы для этих целей они выбирали совершенно разные. Заговориться, покорить, познать, пропустить через себя. То есть методы совершенно разные. Какие же из них эффективны? Покорить стихии невозможно. Ошибкой было бы думать, что это человеку подвластно. Управлять ими тоже невозможно, потому что, повторяю, чтобы управлять, надо что-то надо знать это досконально и владеть этим. Значит, остается у нас один единственный метод познать и по принципу симпатической связи найти эти стихии в себе. Научившись управлять своей стихийной компонентой, мы таким образом научимся управлять стихийной компонентой внешнего мира. Но при одном условии мы не будем отделять одно от другого. Стихийный факультет в моей школе предназначен для людей, которые в большей степени склонны смотреть на мир именно так. Люди чувствующие в большей степени, чем люди думающие, да, пусть не оскорбить это никого а, по, по, по, подобное утверждение. Я поясню сейчас, что я имею в виду. Мы знаем, что у каждого человека есть свои склонности, да, которые мы в наших традициях условно подразделяем на психотипы родителей и ребенка. Знаете эту теорию, да? все, практически все присутствующие знают. Родитель более информационное существо, это значит, что информационные слои сознания в нем преобладают, они доминируют. Ребенок более чувствующее существо, это означает, что в нем слои сознания, подсознание в большей степени доминирует. И точка сборки, как точка фиксации внимания у ребенка находится на телах в большей степени чувствующих, а у родителей в большей степени думающих. И вот на этом факультете, на этом курсе преуспеют в основном... Те, кто относит себя именно к психотипу ребенка как ни странно, потому что почувствовать стихии вам будет совсем не сложно, вы это сделаете на раз. Но те же, кто имеет отношение к психотипу родителя, вам придется немножечко поработать дополнительно, поскольку специфика вашего сознания устроена таким образом, что вы своим чувствам доверяете не сильно. В основном вы доверяете только собственным мыслям. А здесь речь пойдет как раз именно на доверие, на доверие своим ощущениям, потому что стихию невозможно понять ментально, ее можно только почувствовать, причем в себе. И для того, чтобы почувствовать ее в себе, мы должны будем с вами научиться разделять их на части, отделять одну стихию от другой. И вот весь механизм, который мы с вами будем разрабатывать, он как раз первично именно на это и предназначен. В нашем мире, в мире, в котором мы живем, и на Земле, в которой мы живем, и в той традиции, в которой мы работаем, а эта традиция имеет в большей степени западноевропейские корни, кельтские корни и славянские, соответственно, потому что с кельтикой мы очень-очень близки, гораздо ближе, чем кто-либо предполагает. И вот эта традиция, вот эта школа предполагает, что базовых стихий в нашем мире присутствует четыре. Это земля, огонь, вода и воздух. Какие-то традиции насчитывают их? Пять, да, дополнения дают как квинтэссенцию всех четырех стихий, называя эфиром. Восточная традиция работает еще со стихиями металла и дерева, но это их культура и их представление, как воспринимать определенного рода производные. В нашей традиции тоже есть производные стихийные, но воспринимать и работать если мы будем несколько иначе. Из этих четырех базовых стихий, рассказывает нам традиция, создано все в этом мире. И когда боги начинали творить Землю, они начинали творить ее, исходя из этих четырех основных элементов, причем первые из которых были Земля и Огонь. Земля как материнская структура, первичная структура, принимающая энергию, огонь как отцовская структура, мужская сила, отдающая энергию. И эти две Стихии образовали у нас вертикаль, огонь, земля. Энергия идет от мужской к женской, от огня к земле. Таким образом образуется вертикаль поглощения энергии. Материнская и отцовская программа, которые при соприкосновении обязаны, конечно же, что-то родить. Ну а как же? И вот они рожают две дополнительные стихии, опять же, женская и мужская, где женской является вода, а мужской является воздух. Таким образом воздух воздействует на воду, вода является также поглощающим элементом, а воздух внедряющим в себя элементом. Но они вторичны по отношению к огню и земле. Образовывая равновеликий крест, равновеликий крест они уравнивают друг друга, таким образом нивелируя собственные силы. Когда нивелирование собственных сил происходит, происходит процесс творения и в этом мы с, вами будем, с этим мы с вами будем работать. Наше движение пойдет последовательно. В планах у нас в течение грядущего года постичь все четыре стихии и три их производные, которые есть: вертикаль, огонь, земля, горизонталь, воздух, вода, и третье сочетание всех четырех. Таким образом задействуются все семь тонких тел, которые есть нечто иное, как проекция наших стихий, где первая чакра Муладхара соответствует стихии Земля, вторая чакра Садхистана соответствует стихии огня. Для многих эта информация знакома, особенно те, кто у меня был на семинаре по здоровью через силу стихий. Но для не присутствующих на этом семинаре я позволю себе повториться. С Вадхистана стихия огня, Манипура чаха астральное тело стихия воды, ментальное тело анахата чаха это стихия воздуха, а вот дальше начинаются уже производные. Производные предполагают, что сверхсознание будет включать в себя компоненты всех нижележащих тел, а именно каузальное тело человека, это сочетание стихии воздух, вода, именно в такой последовательности. Будхиальное тело аджна чакра, соответственно, это сочетание огонь земля. именно в такой последовательности. А Сахасрара чакра образует крест стихий, которые есть нечто иное как сочетание всех четырех стихий одновременно. Таким образом, человек это квинтэссенция сил стихий во всех его возможных формах, во всех его возможных проявлениях. И именно поэтому в определенных религиозных системах человек назван венцом творения, потому что в нем соединилось всё. Именно поэтому через человеческое сознание, через свои возможности мы можем эти стихии познать в большей степени, чем это ни был. И та технология, по которой мы с вами будем работать, она будет связана с глубоким погружением в ту или иную стихию, пробуждением ее в себе, исключением из сознания любого конфликта сознания и стихии, подчеркиваю, любого конфликта. При этом мы прекрасно понимаем, что у каждого человека с его особенным сознанием есть свои предпочтения к стихиям. И об этом мы тоже с вами будем говорить. Но Наша с вами будет задача не то, чтобы исключить это предпочтение из своего сознания, а сделать его неактивным. Почему нам это надо? Занимаясь развитием своего сознания, мы с вами ищем любые практики, любые техники, которые позволят нам сделать свое сознание более гибким и более адаптивным к окружающей среде. А сделав его более адаптивным, сделать таким образом, чтобы сознание получило право влияния на окружающую среду. Ведь это как раз и есть сама цель первичной. Первичная цель магии научиться управлять реальностью, правда? Ведь этого же хотим не зависеть от обстоятельств. Да? Или, как говорили дореволюционные интеллигенты, подняться над ситуацией. Да? Это, вот этого очень хочется. Вот это как раз и есть тот самый процесс, собственно говоря, мы не придумали ничего иного, мы хотим все того же самого. Только мы понимаем, что механизмы надо искать несколько в других местах. И без познания природы, без соединения с окружающей реальностью ничего не получится, нельзя разотождествить себя и окружающий мир, потому что мысль на суть одно. И в этом отношении традиция, которая дала нам эту технологию, технологию управления стихиями, западноевропейская, кельтская, славянская традиция, всеми правилами взаимодействия человека и мира, они это подчеркивают. Например, допустим, вот у древних кельтов, да, кстати, кстати, у древних славян такое тоже было правило, что жизнь дерева ценилась не менее, а иногда даже поболее, чем жизнь человека. И срубленное дерево могло явиться причиной для того, чтобы тебе срубали голову, потому что кровь за кровью, голову за голову, жизнь за жизнь, и это было правило абсолютно незыблемое. А если уж ты со своими плотницкими настроениями залежаешь куда-нибудь в священную рощу, то и тебя, и твой род до седьмого колена вообще всех подкорили, потому что это было недопустимые вещи. С одной стороны, мы можем посмотреть это как на дури, как на зверство, какое-то мракобесие. Да? А с другой стороны, если мы будем смотреть в корни культуры, мы же понимаем, что наши предки были не дурнее нас. И у них были какие-то основания так относиться к природе и так, и так с ней взаимодействовать. И вот эти основания, безусловно, есть. Потому что а, убив какой-то какой элемент природы в этом мире, ты берешь на себя ответственность за восполнение его жертв. И если ты ничего не можешь дать взамен, то обязан заплатить тем, что у тебя есть, своей жизнью, своей кровью. Научиться взаимодействовать с окружающей реальностью, с природой, это, конечно, великое искусство, потому что в нашей культуре, в городской культуре, в которой мы живем, такого навыка нет. Как раз напротив, нам всю жизнь рассказывали, особенно в советскую эпоху, что человек должен делать с природой чего? захочет. Да, чего захочет, совершенно верно, потому что она вообще никто, ее нужно покорять, ее нужно подавлять и подстраивать под себя, поворачивать рейки вспять, да, как говорили наши пращуры, которые занимались именно этой идеей. Но как мы с вами видим, ничего хорошего из этого не получается. И природа мстит, мстит жестоко за оскорбления, нанесенные его детям. Причем при всем при том каждый человек тоже является таким же детем природы, потому что состоит из тех же самых частей. Познавая стихии, погружаясь в них, я надеюсь мы с вами лучше начнем чувствовать эффекты, эффекты видимой природы. Но стихии мы с вами будем изучать немножко в другом ключе. Те стихии, которые мы называем Земля, Огонь, Вода, Воздух, их стихийные сочетания, как ветер, например, да, как э, приливная волна, да, как свет, который согревает Землю, все это эффекты, только лишь эффекты, но не сами стихии, они так проявляются в этом мире в качестве природных явлений в нас, они тоже проявляются специфическим образом, так, так, так что э, наши тонкие тела становятся сформированы очень специфическим образом. И специфичность этого как раз и заключается в том, что доминирующая в сознании стихия крепко удерживает точку сборки на том уровне, на том теле, на котором она преобладает. Если у человека преобладает стихия Земли, значит, он будет не просто приземленный, как мы его называем, это будет выражено в том, что он, его точку сборки будет находиться строго в районе первой чакры. И его интересы не уйдут дальше интересов материальности и животных потребностей. Если его точка сборки находится на уровне второй чакры Сфатхистана, та же проблема. Это человек чувствующий, но не более того. И всю реальность он будет воспринимать именно с точки зрения чувствую. Чувствую, значит верно, не чувствую, значит неверно. Хороший метод познания, но, к сожалению, однобойный. К сожалению, однобоки, он не способен мыслить, он не способен анализировать, такой человек не способен на длинную память, он не способен запоминать и тем более формировать причинно-следственные связи, формировать причинно-следственные выводы. Огонь, энергия сильная, но управляемая. управляемая. И человек, который преобладает стихией огня, становится точно таким же управляемым, знаете, как народовец, да, которому сказали, иди кинь бомбу в царя, он пошел и кинул, Почему? Потому что ему так сказал. Человек, у которого точка сборки фиксируется на уровне астрального тела, имеет преобладание стихией воды в своем сознании. Это говорит о том, что эмоциональность является для него единственным критерием оценки существующей реальности. И ничего, кроме как через собственную эмоцию и через эмоцию окружающего мира, он воспринять не может. Эмоции становятся доминантными для оценки окружающего мира, а это тоже своего рода однобокость. Да, он может загасить ненужный огонь, но тем не менее вода является точно таким же управляемым элементом, водой можно управлять. Например, воздух. Если точка сборки находится на уровне ментального тела, это значит, что сознание преобладает компонентом воздуха. И эта компонента воздуха делает человека очень умным, очень ментальным, но, к величайшему сожалению, совершенно не чувствующим. И как раз с этого момента и начинается раздраждествление себя и окружающего мира. С одной стороны, на каких-то практиках, на каких-то жизненных этапах это хорошо, потому что для того, чтобы что-то изучить, надо что-то от чего-то отделить. Да? А с другой стороны, это очень плохо, потому что здесь имеется та же самая однолгость. И ситуация сильно меняется, когда точка сборки поднимается на более высокие пласты, то есть на уровень, например, кавузального тела, где уже есть стихийное сочетание, воздух и вода. Человек может одновременно быть и чувствующим, и мыслящим, и в этот момент у него образовывается качество формирования причинно-следственной связи и как следствие управления этими причинно-следственными связями. А на уровне будхиального тела, что вообще является высшим пилотажем, где доминантность одновременно стихии Земли и Огня, он может управлять структурами этого мира или формами, он становится эгрегориальным лидером. И получает, соответственно, право на власть, право управления стихиями. Но лишь только тот, у кого все четыре стихии находятся в равновесии, тот, кто способен сформировать себе крест стихий, может взаимодействовать с этим миром с абсолютно всех позиций, с тех, которых ему надо. С такой конфигурацией сознания обычно люди приходят крайне редко. Если они приходят, то прославляются в веках как подвижники, как святые, как духовные учителя, просветленные учителя. Вот они все имеют такую конфигурацию сознания, с открытым крестом стихий на сахасара -Арачабве. Всем же прочим, этому необходимо учиться, всем же прочим, необходимо достигать это через практику. И наша с вами работа как вы сами понимаете, будет в основном практической. Теории будет крайне мало, я сейчас закончу с теорией. Будет в основном практика, причем основную долю практики вы возьмете на себя сами и работать будете не здесь, а вот там, в полевых условиях, изучать этот мир и достигать эффектов через полевые контакты. Потому что медитация, это конечно штука крайне хорошая и очень приятная, но нам нужно научиться через наши попытки осознания чего-то и почувствования чего-то здесь эффекты получать там поэтому обязательным условием на работы на этом курсе будет следующее первое ведение дневника каждый свой день вы будете начинать и заканчивать погружением в ту или иную стихию с которой мы будем с вами работать Намерение, заданное с утра, и вхождение в стихию специфическим технологическим путем, должно быть вами вечером обязательно проанализировано с точки зрения эффектов. И вы эти эффекты должны будете видеть. И понятно, что за один день эффектов не получим. Надо прожить месяц в стихии, для того, чтобы точно ее прочувствовать. Проживете некоторое время в той или иной стихии, вы начнете видеть закономерности, закономерности как своего собственного изменения сознания, так и изменения влияния окружающего мира на вас. Второй инструмент, который нам с вами понадобится, и который очень многим, я вас уверяю, придется нарабатывать по новой, этот инструмент называется внимательность, не внимание, с которым мы уже знакомы, а именно внимательность быть внимательным к мельчайшим изменениям окружающей реальности, потому что, возможно, они будут не такие яркие, оно там не грохнет рядом с тобой, да? ты перешел в стихию, в стихию да, и оно как рубильником перевернуло, всем, всем по радио объявили, всем, всем рассказали, да? Маша Иванова перешла в стихию Земли, Маша Иванова перешла в стихию огня, не будет такого. Но будут маленькие элементы, которые будут вам показывать эти переключения. И окружающая реальность, она быстро реагирует на статус, который несет в себе сознанием человека, но разговаривает с нами реальность не человечиим языком, она разговаривает с нами знаками, намеками, порывами ветра, упавшим листком, неукнувшей кошкой, да? то есть всеми теми элементами природы, которые способствуют нашему контакту с ним. И в данном случае могут быть какие угодно знаки, на которые мы обязаны будем обратить внимание. Внезапно отключили воду, это знак. Знак. Это знак. Грязь, прилипшая к башмакам, это знак, и сгоревшая там картошка, это тоже может быть знаком, то есть вы, как не смешно это звучит, но каждый элемент может быть знаком. Именно с техники безопасности мы и начнем сейчас, потому что вот эти три ближайшие занятия у нас предназначен для того, чтобы мы подготовили свое сознание к работе с стихиями, они влезали в них с места в корень. И эта техника безопасности, конечно же, будет выражена именно в чистках. Мы должны будем принять стихии, и она должна будет принять нас. Поэтому шаги будут последовательными. И вот эти два инструмента это, по сути, единственное, что вам понадобится. Ваша внимательность и ваше скурпулезное внесение в дневник всех эффектов, которые вы видите. Поэтому для этого занятия, для этого цикла, который у нас обещает быть достаточно длинным, если все будет благополучно, я рекомендую вам завести отдельный конспект, отдельный дневник, чтобы потом вы по листкам не шуршали в поисках, а что же у нас было в самом начале, потому что мы все время будем возвращаться к тому, что мы видим сегодня. Да? Мы должны будем сегодня себя продиагностировать, что у нас со стихиями вообще в сознании сейчас, на настоящий момент. Чтобы что-то менять, надо знать, что и на что. Да? Вот нам нужна будет диагностика, этим мы и займемся сегодня, а завтра и послезавтра мы будем корректировать, исправлять неверную включенную стихию.